Метр В студии Игорь Шкробов и мой соведущий Айдар Абайдулов. Добрый день. Тема сегодняшней передачи это качество строительства в Калининградской области. У нас в студии директор центра компетенции в строительстве и производстве Алиса Андрей Дозоров. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы по сегодняшней теме вы можете задать по телефону четыре четыре, а также на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Ну, еще вы можете смотреть видеотрансляцию на канале радиостанции «Балтик Плюс» в YouTube. Ну что, начинаем. Начинаем, да. А, Андрей, скажите, Центр компетенции в строительстве и производстве – вот для меня это новые как бы, определение какого-то услуги или еще чего-то. Объясните, что это значит. Это место, где решаются вопросы по строительству, по ремонту, по содержанию. То есть мы все живем в недвижимости, мы работаем в недвижимости. Ну, внутри зданий, сооружений происходят какие-то там процессы. Коммерческие, жилые, бытовые и так далее. То есть, по сути, это является центр консультационный, куда можно обратиться для того, чтобы получить профессиональную информацию по поводу строительства разных его аспектов. Да, да. да? это Хорошо. не только консультационный. Есть еще при центре у нас есть шоурум, в котором выставлены материалы, технологии, которые достойны того, чтобы их применять, во время строительства и обслуживания жилья. И сколько у вас специалистов работает? Пять человек. Пять человек. И все они профессионалы? Ну, с да. С большим опытом? Да. Вот как вот вы, как руководитель этих профессионалов, как вот вы оцениваете качество строительства вот в Калининграде? вот Исходя из оп опыта обращений к вам клиентов. По сравнению вы с выездами в другие регионы России, я могу сказать, что Калининград находится... На одном из первых мест по качеству строительства. Ну, это по количеству, а по качеству? По качеству, именно по именно качеству. Именно по да. качеству, да. А, в... а в чем заключается это отличие, ну, если сравнивать а, Калининград и другие регионы? В чем мы лучше? Это же приятная информация. Да, не слушайте, ну мы уже переболели штукатурными фасадами, к примеру, да, если мы возьмем просто вот. Уровень того, что до нас докатилось, допустим, там, с европейских, с американских технологий, есть такая традиция, да, что в России все там, на 5, на 7, на 10 лет отстает. Это не хорошо и неплохо, это как есть. Вот. Штукатурные фасады только начинают появляться более-менее в таких промышленных масштабах, в, котором, в которых здесь уже в Калининграде их нету. Здесь уже все дальше пошло. Кирпич, все-таки вернулись к кирпичу, к другим долговечным материалам, которые э, имеют более широкие межремонтные сроки эксплуатации. А, ну, то есть к, караэт уходит в прошлое по всем показателям. Ну, а, по... Это в частном секторе или в многоквартирном? Ну, везде. Везде, да? Конечно. Возвращаясь к качеству жилья, много других, на самом деле, параметров. И нельзя сказать, что там у нас все плохо или у нас все хорошо. Да? Везде все, как всегда, по-разному. Это мир, в котором живут люди. Люди — это не компьютеры. Компьютеры не ошибаются, они просто действуют по заранее заложенной программе. Люди все разные, поэтому жить на свете не скучно. Вот, вот. Хорошо, но у меня здесь возникает такой э, вопрос. Вполне естественно, застройщики, которые э, начинают строить какие-то объекты, их задача построить с минимальными затратами э, определённую большую площадь для того, чтобы ее потом реализовать. А, и всегда э, качество является такой... Э, — Заложником. — да, да, да, заложником, да. Когда хочешь сэкономить, начинаешь э, э, экономить на, именно на качестве строительства. А, что, разве можно как-то по-другому к этому подойти? — Конечно, можно. Ну -ка. То есть можно построить да. дешево, но качественно? Можно. Да ладно. Так, делитесь секретом. Я думаю, что сейчас все наши слушатели навострили уши. Как так можно построить дешево, но качественно? Есть вопрос подхода. Есть вопрос, подход, построили дешево. А есть вопрос подхода, что построили разумно, недорого. Очень часто сумма итогов совпадает. Разница лишь в том, что можно просто подумать заранее. И не делать лишние движения, не делать лишние перегородки хотя бы, которые потом надо сносить на новостройках. Из-за этого тут много разных всяких проблем и у застройщиков, и у мэрии, и так далее. Вот. Можно заранее подумать и не делать много углов, допустим, в санузлах. Можно не делать много разных других движений и вещей, которые приводят к удорожанию проекта, либо к появлению лишних работ. И если эти все вопросы заранее подумать и заложить еще в предпроектной стадии, когда мы понимаем, как люди живут, как они хотят жить, а потом, ну, в общем, не буду вдаваться в подробности, короче, mm -hmm. если заранее подумать, не получается дороже, получается лучше. Один раз, без переделок. Но Если, если мы говорим о индивидуальном жилищном строительстве, то почему бы нет? Если помочь человеку как бы, хотя бы осознать, что он на самом деле хочет, может быть, можно было избежать это А если мы говорим о многоквартирных домах, там проект уж какой взяли, такой взяли. Что называлось типовой застройкой, да? Или есть какие-то варианты. Бы, С легким паром фильм начинается хорошим мультфильмом. Вот мне он прям, каждый раз я его вспоминаю, «Наляпали», и потом включили уровень клиента-ориентированности, типа, куда вы нафиг денетесь с этой подводной лодки, все равно вы будете покупать. Мы да. аккредитацию прошли там в каком-нибудь там банке, там. Угу. и до да. свидания, ребята. Не один, так другой, все равно там кто-нибудь купит. Да, сдадим. Маркетологи, Но потом... шевелитесь, ну да. и все. И вот на этом вся клиентоориентированность вообще, в принципе, заканчивается. Да, дом сдадим, потом делайте, что хотите. Ну вот как раз вот про дом сдадим, вот до эфира мы обсуждали эту ситуацию, в мэрии Калининграда как раз отмечают, что больше всего заявок на перепланировки в администрацию поступает как раз от владельцев квартир в новостройках. То есть это говорит о том, что проект уже сам неудачный. Ну да. Если человек только заехал в это жилье и уже хочет в нем что-то поменять. Ну да. Ну, вот а что это... делать в этой ситуации? Ну, То есть это нужно с застройщиками как-то работать, или уже нам, как обычным горожанам, покупателям жилья, свыкнуться уже смириться. с этой идеей, да, смириться и да. ходить в Мэрию, согласовывать перепланировку. Поп Покупать кухню-гостиную, потом ставить перегородку. Я не буду бесплатно консультировать застройщиков сейчас всех в одном в прямом эфире. У нас есть для них решение. Это первое. Второе. Даже есть чисто психологическое такое заблуждение у клиентов, да? когда мы заезжаем в квартиру, мы что-то хотим сразу поменять. Это как вот в отпуск ты много вещей взял, а ходишь в одном и том же. Ты еще не привык к этой планировке с одной стороны. Такое тоже бывает. Посносили все, потом начали жить и подумали, блин, а вот здесь надо было все-таки что-нибудь оставить. да. Это первое. Второе – а кто мешает застройщикам заранее спросить у людей, как они хотят жить-то? Это понятно, что ширпотреб, и кто там с ними потом будет со всеми разбираться, если каждый начнет там свои правила устанавливать. Я все это уже слышал не один раз на совещаниях, на переговорах с застройщиками, там, со строителями и с подрядчиками. Никто не хочет общаться. Но, ребятки, извините, а деньги-то кто платит? Клиент. То есть у нас вот такой на жилищном рынке, на рынке жилищного строительства нет такого клиента ориентирования именно а, на покупателя жилья? Есть, есть, Ну, если да. такая ситуация происходит, ну... какая-то странная, да? То есть, ну вот, мы вам построили, вот живите как хотите. где-то меньше, где-то больше. Есть в целом, есть там проекты, которые ориентированы на потребности, на то, что люди давно хотят, Да. Возьмем тот же цветной бульвар с этими крышами, эксплуатируемыми там Русской Европы, которые сейчас будут строить. Мы начали продвигать эту тему в 2013 году, общались в том числе с ними в 2014, в 2015, в 2016. Сейчас у них пошла эта идея в разработку. Хорошо, ну, понятно, не только мы там, ее начали продвигать, но тем не менее тренд пошел. Но какой у него был временной зазор? между, ну, что такое скорость звука? Это когда в 20 родителей говорят, а в 40 доходит, да? Слушайте, у нас у всех так. Ну, это нормально. Друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, небольшую музыкальную паузу, а затем снова продолжим беседу в студии. Добрый день, слушатели. В эфире программа ⁇ Квадратный метр ⁇ в студии Гериш Кровов и мой ведущий Айдар Байдулов. Еще раз добрый день. Да. А, у нас в студии гость Андрей Дозоров. Это Центр компетенции в строительстве и производстве Алиса. А, и мы продолжаем наш разговор. О а -а -а. качестве, да. и вот тема такая, да, которая у нас вот заявлена в сценарии лежит, да, да. построить, пожить и не разочароваться, вот это прям моя история, вы понимаете, да, вот Давайте, недавно я построил дом, и вроде бы как и проект выбирали, обсуждали все, построили, да, прошло какое-то время, ну где-то год, да, и вот ходишь и понимаешь, вот надо было бы сделать чуть по-другому, вот вместо ванны поставить прихожую, а прихожую вместо ванны и так далее, ну это ведь, это нормальная ситуация, это же не говорит о качестве проекта. Или как? Какие, говорит, претензии к пуговицам пришиты так, что не оторвешь, да? Да. Ну, э, да, здесь есть как раз такая тема, когда э, вот вроде смотришь на этот проект, нам постоянно люди приходят, у нас больше 300 заявок э, за конец прошлого года на строительство домов. Вот. Э, и люди спрашивают, а у вас есть проекты? Ну, то есть... Мозг человеческий цепляется, это такая строительная психология, да? Мозг цепляется, ищет какие-то варианты, ассоциации. А к чему собственному опыту прицепиться, он не понимает. И поэтому, уставший искать, человек тыкает в первый попавшийся проект, его строят, а потом начинается вот это все угу. Как раз у нас есть такая услуга разработки концепции. Это предпроектная стадия. Особенно она хороша, ну... Она и для застройщиков хороша в многоквартирных домах, когда мы помогаем эти вопросы все определить до ну, того, как это все пойдет в лопату, и ну, на участок выйдут люди. А для индивидуального жилого дома это вообще прекрасная тема. Почему? Потому что мало сделать проект. Надо еще понять, что должно mm -hmm. быть в этом проекте. А как ты хочешь, товарищ клиент, жить потом, когда ты все построишь? Чтобы, чтобы потом не было мучительно больно. и Да, стены лучше двигать на бумаге. Их надо знать, как двигать. И да, можно накосячить, можно все-таки потом напороться на такое несоответствие. Не вопрос. Такое тоже бывает. Но вероятность крайне меньше упасть и сломать себе кости на там, сноуборде или на лыжах. Если с тобой тренер поработал два часа, правильно, на спуске. там Ты приехал на курорт, тебя поучили, и ты уже знаешь как. Ты попадал песочницы, как в лягушатнике, да, там раз, и потом пошел на, на гору, также здесь, но проблема в том, что два раза нельзя этот бюджет потратить, потренироваться, mm -hmm. потом следующий дом построить. Это уж слишком это шикарно <с получается, да? Ну, мне кажется, что это очень хорошая услуга, да, потому для людей, которые собираются в том числе строить частное жилье, свой дом, потому что большинство из них никогда со стройкой, никогда с проектированием не сталкивались. И... Но, придет, по, по крайней мере, осознание, да, да. но это больше связано все-таки с решениями планировочными, или это связано еще и с технологиями. Это все вместе. Ну как? Но... Да? <смех> Есть одно дело технологии, которые применяются, когда уже люди знают, что конкретно они будут строить, в какой планировке. И тогда уже на, на, этой, на следующем этапе уже подбираются материалы и технологии. Под, под те задачи, которые стоят уже в виде набросков эскизов, выходит проектировщик, архитектор, дизайнер, и с ними инженер-конструктор, который эти вопросы, все технические решения и узлы подбирает. Есть типовые решения. Вот. Но не получается так, что можно, конечно, напридумывать и даже знать технологию, но подрядчик, который строит этот дом, Потом. скажет, знаете что, вы молодцы, конечно, так я, так делаю, да. я так не делаю. Я так делаю, не делаю, я да, не буду, и... да. Да. Бывает такое? А, да, очень часто бывает. Я сам с молотком бегал за проектировщиком по участку, по объекту лет 10-15 назад, на первых еще началах, когда на гражданской сфере начинал работу. И действительно, иногда рисуют такое, что сделать фи физически просто нельзя. К примеру, там, не знаю, второй этаж висит в воздухе, а под ним ничего нету И плиты, перекрытий там где-то висят тоже и ни на что не опираются. Это, ну, физический нонсенс. Про такое мы не говорим, это элементарщина. Это просто ошибки, ну, такие, их можно как бы выровнять. Вот. Но бывают ошибки именно вот в продумывании концепции, планировки когда это уже все в кирпиче или в бетоне сделано, и неужели ты с этим сделаешь, можешь, конечно, сделать, но это будет стоить кратно дороже. Uh -huh. А вот. как вот построить так, чтобы сэкономить? Чтобы сэкономить. Да. Ну, делать разумно недорого. Это думать заранее прежде всего. Возьмем пример небольшой. У нас сейчас, значит, мода пошла на устройство фундаментов с последующей гидроизоляцией, там, в несколько слоев, но ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, делается монолит, снимается опалубка, выравниваются там трещины, раковины и так далее, потом ждем, когда это дело все высыхает, потом, значит, его грунтуем э, праймером битумным, наносим гидроизоляцию там, в два или три слоя, особенно если это какая-нибудь там система готовых решений одной красно-белой компании, вот, и Uh, все это дело вылазит там, в хорошую цифру по смете. У нас есть короткая дорога. Мы заливаем бетон специальной рецептуры, которая у нас представлены в нашем центре компетенции, в нашем шоуруме. Потом снимаем опалубку, и через 4-5 дней можно уже делать кладку стен. Никаких лишних работ не нужно. Он уже сам по себе воду не пускает. То есть, ну, этот бетон, эта марка бетона, она есть в продаже и она да. не дороже, получается по себестоимости, чем вот весь вот этот. Чем бетон. обычный бетон? Нет. Или и или все бетон получит... получается дороже uh -huh. так, такой бетон, естественно, дороже там, он, там может... Но плюс расходы на гидроизоляцию плюс э, стоимость ну, итого смета, и так далее время. Да. Uh -huh. получается по срокам получается бригада может сделать там в два раза быстрее этот бетон э, монолит. Соответственно, по выработке, если у них плотная загрузка и хорошая организация труда, и, и поток клиентов, они могут заработать в два раза больше денег, потому что у них в месяц, допустим, не один фундамент, а полтора выходит, или два, да, вот. Делая те же самые работы, итого по смете, в нашем случае получается процентов на 15-20 на ниже стоимость. Ну, Но это бетон, существенно, конечно, уч учитывая, что даже при строительстве, наверное, ну, а фундамент — это одна из ну, дорогозатратных тема, да, да, мероприятий. Да. То есть мы получаем как минимум тоже качество или выше, но итогово ценник готового этапа работ у нас получается ниже. Либо срок меньше, а это означает, что мы, либо люди трудятся меньше, а это содержание площадки, которое тоже затраты в себе несет. Вот такие моменты, из них складывается калейдоскоп на каждом этапе работы. И получается, что экономить-то лучше не делая дешевле, а делая разумно, недорого. И в этом плане иногда дешевле купить дорогой хороший бетон со спецрецептурой и потратить деньги на проект, изначально понимая, что ты, допустим, 4-5 миллионов там стоит поставить коробку с более-менее отделкой для частного дома, да? По статистике погрешность 3-5% от суммы, люди на это физически готовы. А вот 100 тысяч отдать на разработку, на проект, на концепцию, на вот это все, это 100 тысяч, извините, я лучше сэкономлю, а потом бегают ищет у меня проект в голове. Ну так вынимай этот проект, и мы будем там смотреть, что у тебя. А потом у них стройка дорогая, и люди криворукие, ну как так? И все выходит в три раза дороже. Потом, как всегда, да. Но, то есть это э, даже не зависит от того, э, кто будет исполнителем этих работ. Вообще не зависит. Не зависит. У нас есть, есть клиенты, которые сами себе строят дом, э, там, либо там что-то на участке делают, но просто они понимают, что можно там, приехать, обратиться, спросить. Угу. И ну, мы покажем такой либо короткий путь, либо оптимальное решение взвешенное. То есть товарищ, что хочешь, вот это. Как ты себе это представляешь? Ну, вот так, вот так примерно. Мы говорим, а вот смотри, вот здесь вот таким способом будет ну, более оптимально. И нам такие, блин, а что, так можно было? Ну, да. То есть у нас на рынке появилась новая услуга, когда нас бесплатно проконсультируют. А вы потом напрямую покупаете у поставщика бетон, да? ну, хитрые марки. Умным языком, вообще такая услуга на больших объектах существует, это либо услуга технического заказчика, либо это инвестиционно-строительный инжиниринг. Друзья, к сожалению, наше время в эфире заканчивается. Напомню, сегодня у нас в студии был директор Центра компетенции в строительстве и производстве Алиса Алиса. Андрей Дозоров. Андрей, спасибо вам за интересную и, главное, содержательную и полезную беседу. <как> <как> спасибо. На спасибо вам большое. Хорошо.